Перспектива российского рынка, она м, понятна, известна всем, все они говорят, о том, что рост частной медицины происходит, количество государственных коек сокращается, все об этом шумят во всех СМИ. Наша задача при таком бурном темпе частной медицины сделать этот рынок более конкурентоспособным, потому что больш, большая часть клиник открывается как, как под копирку, одинаково. И их очень сложно потом владельцу и управляющим продвигать на рынке. Мы хотим сделать рынок более структурированным, более правильным, наверное, более понятным пациентам. Для этого мы обучаем руководителей, для того, чтобы они могли понимать, что они могут, с чем они могут сами справиться, с чем, чем мы можем им помочь и как это должно действовать. Я вижу свою миссию на ближайшие пять лет вот как раз по продолжению обучения у управленцев, чтобы медицинский рынок догнал по экономическому развитию, по маркетингу остальные, например, где где с маркетингом уже все неплохо, у нас в России рынок конкурентный. Медицина в ближайшие пять лет, скорее всего, станет тоже очень высококонкурентной. И если нам удастся обучить или довести до эффективности хотя бы часть клиник, я буду считать свою задачу выполненной.